Apple Finder у микрофона, да. Это я. iPhone 8. Мы знаем с тобой информации про юбилейный флагман компании Apple настолько много, что уже не держа этот телефончик в руках, мы можем с тобой составить полноценный портрет этого аппарата, начиная с его внешнего вида и заканчивая ценовым диапазоном в разных точках планеты. Сегодня поговорим с тобой об iPhone 8, так что устраивайся поудобнее, погнали! Дизайн. Начнем с внешнего вида. Новый iPhone 8 получит практически обновленный дизайн, что спереди, что сзади. И эта информация уже подтверждена на целых 99%. Во-первых, в прошивке умной колонки от компашки Apple, HomePod, либо же как ее называют, Компот, Нашли подобное изображение с фронтальной стороной аппарата. И судя по этой картинке, все слухи, все сливы, утечки о том, что новый iPhone X Edition, как еще он называется, или же iPhone 8, будет обладать бесконечным дисплеем, аля, как у Samsung Galaxy S8. Хотя, честно говоря, я верю, что Apple покажет в своем юбилейном флагмане что-то действительно стоящее и намного грандиознее, нежели чем это сделали в Samsung. Короче, посмотрим. Во-вторых, в сети недавно появилась подобная упаковка от юбилейного флагмана компании. Опять же, скорее всего, он будет называться iPhone X Edition. Было бы на самом деле действительно прикольно. И, опять же, можно судить о появлении бесконечного экрана, который будет, ну, действительно бомбой. Я тебе это точно обещаю. Фишечки. Как и ожидалось, во-первых, смартфон получит технологию беспроводной зарядки. Это не может не радовать. Хотя, это самые док-станции будет продаваться отдельно. Баксов так за 100, либо же 200. Однако, ну вот, честно сказать, я ожидал появления этой самой функции еще в iPhone 7 и 7 Plus. Но, видимо, была не судьба, что ли, Apple ее как-то допиливала, доделывала. Поэтому я верю, что компания приберегла для нас с тобой что-то действительно стоящее. Во-вторых, появилась информация об обновленных камерах аппарата. Они там будут просто сумасшедшие и бешеные. Основная будет способна записывать 4K видео в 60 FPS. И с точно такими же показателями будет записывать видосики и фронталочка. Хотя, честно говоря, совсем не понимаю, зачем в фронтальной камере писать 4 k в 60 да. В-третьих, iPhone 8 будет первым флагманом компании, который получит функцию Perl ID либо же Face ID или же, короче говоря, проще скажу, распознавание лица пользователя. Эта фишка будет работать не так коряво, как в Samsung Galaxy S8, в это, честно говоря, хочется верить. И само собой, благодаря внедрению новой технологии, вся информация, которая будет храниться на устройствах пользователей, будет защищена еще лучше, нежели чем это можно было бы реализовать с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID. Кстати о нем. К сожалению, в прошивке HomePod, опять же, не было обнаружено никаких следов и упоминаний, что iPhone 8 будет обладать этим самым нашим любимым сканером отпечатков пальцев. Вероятнее всего, Apple его заменит на эту самую технологию распознавания лиц, хотя, честно говоря, немного это поскольку я, например, если бы и перешел на iPhone 8, то, ну, наверное, не смог бы привыкнуть к тому, что нет сканера, нет кнопки Home, хотя, ну, мне кажется, что это, скорее всего, дело привычки. Новые цвета. Насколько ты помнишь, мой многоуважаемый зритель, в сентябре этого года Apple должна представить целых три айфона. Да, три именно столько, сколько ты видишь сейчас у меня пальцев на Опять же, левой руке по моей стороне, правой руке по твоей стороне. Вероятнее всего, iPhone 8 не будет прям-таки пестрить какой-то яркой вот такой вот палитры цветов, как iPhone 5C, но возможно, получит ровно такой же зеркальный цвет, опять же, по корпусу, как iPod Touch 4 поколения, но опять же, к этому самому цветовому решению достаточно большое количество вопросов, не будет ли он царапаться, облизать. И вот это все пятое 10 -е, поэтому посмотрим, что Apple нам сможет представить. Железо. Доподлинно неизвестно, какой же будет будет железо установлено в iPhone 8, а именно процессор, батарея и так далее и тому подобное. Однако, я смелюсь предположить, что будет какой-то прям разрывающий вообще всех конкурентов процессор Apple A11, Apple A12, либо же какой-нибудь Apple AX вообще... Да, Естественно, большая по объему батарейка, нежели чем у предшественника. Ну и опять же, какие-то другие мелочи. Возможно, Taptic Engine 3 третьего поколения или Taptic Engine 2.1. Кто знает, в общем, посмотрим. Будет действительно интересно. Ну и касаемо пыли и влагозащиты, надеемся, что Apple завезет стандарт IP68, поскольку сейчас нынешние семерки защищены только по стандарту IP67. Хотя, мне кажется, что Apple чуть-чуть перестраховались и даже впихнули IP68 какой-нибудь или... 67, но более доработанный, потому что этим смартфону вообще просто по барабану. Где ты с ними купаешься, как ты с ними купаешься, топи, не топи, им все равно вообще как-то... Ну, фиолетово. Габариты. Опять же, какой-то детальной информации, какие же в итоге будут габариты у iPhone 8, нет. Но он будет явно меньше iPhone 7, и уж тем более iPhone 7 Plus. Но за счет своего бесконечного дисплея, который прям растянется таки во всю фронтальную панель, но ну, почти. По диагонали дисплей iPhone 8 будет, естественно, больше, и мне даже кажется, что более качественнее, нежели чем у iPhone 7. Да. Цена. Некоторые аналитики предположили, что цена на iPhone 8 будет начинаться у от 1000 долларов за какую-нибудь минимальную комплектацию в 64 гигабайта. Кстати, забыл сказать о памяти, возможно появление подобных вариаций, как на 64, 128, 256, и давайте предугадаем, будет ли такой объем памяти или нет. 512 гигабайт! Честно сказать, я не особо верю, что iPhone 8 в минимальной комплектации может стоить 1000 долларов. Хотя, если посмотреть по комплектующим и по фишечкам, то вполне цена оправданная. Но, скорее всего, я думаю, что он не перевалит порог в 800-900 долларов. Но пока Apple дорабатывает свой iPhone 8, рекомендую тебе посмотреть мой полный обзор iPhone 7 Plus. И, естественно, подписаться на канал, потому что тебе будет не сложно, а мне приятно. В общем, совсем скоро увидимся, а я пойду спрошу у Джонни Айва, что там с iPhone 8. До скорого. Пока.